Маткульт, привет всем! Мы продолжаем серию, которая называется Светины задачи по математике. Напоминаю для тех, кто не был с нами в предыдущей серии. Света поступила в 5-й Т-класс. Это второй по силе, в 5 М не поступила, в 5-й Т поступила. И им дают задачи. Вот, значит, зацените уровень этого мат-класса. И представьте себе, что происходит в 5-й М-классе. Может быть, когда-нибудь мы отдельно запишем избранные задачи из программы для 5-го М. Но пока мы помучаемся с задачами для 5-го Т. Итак, первый разнобой. Первый разнобой. До этого были э, листочки подсчет числа способов, несколько листочков. Но подсчет числа способов, в принципе, это довольно стандартный материал. Обычно как бы в 7 восьмом 8 классе, но вполне стандартная. Такая начальная комбинаторика. В общем, я на ней не очень останавливаюсь, у нас было немножко про это. А были также у нас шахматные задачи, а сейчас будет, соответственно, вот пять задач, из которых первая простая и решать мы ее не будем. А вот вторую, третью, четвертую, пятую мы порешаем. Первая задача. Петя купил себе в магазине шорты для футбола. Если бы он купил шорты с футболкой, стоимость покупки была бы вдвое больше. Если бы он купил шорты с буцами, стоимость покупки была бы в пятеро больше. Если бы он купил шорты со щитками, стоимость покупки была бы второе больше. Во сколько раз больше была бы стоимость покупки, если бы Петя купил шорты, футболку, бутцы и щитки? Эта задача стандартная и вам дается на дом. По крайней мере, если вы поймете решение задач номер 2, 3, 4 и 5, с первой задачей у вас точно не может быть проблем. Задача номер два. Автобусная остановка Б расположена на прямолинейном шоссе между остановками А и С. Автобусная остановка Б расположена, тут придется уже рисовать, на прямолинейном шоссе между остановками А и С. Так, вот так. Я пока не знаю, может так, а может так. Пока про это совершенно ничего не сказано, поэтому будем дальше смотреть. Через некоторое время после выезда из А... Автобус оказался в такой точке шоссе. Через некоторое время. После выезда из А. Выехал-поехал. И здесь тоже. Выехал-поехал. Может так, может так. Оказался в такой точке шоссе, что расстояние от нее до одной из трех остановок равно сумме расстояний до двух других. Расстояние от нее до одной из трех остановок Равно сумме расстояний до двух других. Так, то есть, там, ну вот, например, до сюда равно сумме до сюда и до сюда, или может быть до сюда равно сумме до сюда или до сюда. Третий вариант. Сразу же кстати отметаем. Даже еще до формулировки условий, мы можем отметать вариант, что расстояние до Б равно сумме расстояний до А и до C. По понятным причинам, B лежит на пути от нашей точки либо к C, либо к А. И поэтому расстояние до B как минимум меньше, чем одно из двух этих расстояний. И значит точно не может быть равно сумме двух оставшихся. Поэтому вот у меня такая ситуация, что э, через некоторое время, да, а еще через такое же время автобус снова оказался в точке с таким свойством. То есть он ехал некоторое время оказался в точке, где расстояние, сумма расстояний до b и до одного из этих равно расстоянию до третьего. И потом снова сумма расстояния от b одного из этих равна расстоянию до третьего. Сколько времени требуется автобусу на весь путь от а до с? Если его скорость постоянна, а на остановке b он стоит 5 минут. Ну 5 минут я не знаю, зачем придумали, но тем не менее. Значит, э, итак... Все фломастеры надо задействовать. На остановке Б он стоит 5 минут. 5 минут. Может, для красоты ответа на самом деле. Вот. И нужно узнать, да, А так, через 20. А, через такое же время снова оказался точный свойством. А еще через 25 минут доехал до Б. То есть через время Т расстояние значит равно э, до да, одной из них равно сумме двух других можете нажать на кнопку и сами подумать я честно говоря пока я вот эту задачу просто врубался прошло минут 10 вот реально да я профессор математики там член корреспондент даже правда по отделению экономики я врубался минут 10 просто в условия но потом значит в принципе стало немножко что-то понятнее значит что-то стало понятным а именно э, вот пока он едет от а да Потом он от а отъедет дальше. И, значит, соответственно, расстояние до, значит, до А плюс расстояние до В оно некоторое время не меняется вообще. И, соответственно, значит, расстояние до С при этом уменьшается. Поэтому ситуация того, что Расстояние до С равно сумме расстояний до А и до Б два раза повториться не может. Потому что расстояние до С уменьшается, а сумма вначале не меняется, потом только увеличивается, когда мы заедем за В. Это вот первое, что стало понятно. Вот. Понятно, да? То есть расстояние до А и до Б все время остается постоянным, пока он едет между А и В. Вот. А, соответственно, дальше он начинает только расти. И поэтому равно оно может быть расстоянию до С только в один какой-то момент. Только в один момент времени. Вот. Значит, соответственно, дальше можно еще заметить следующее, что в начале окажется ситуация, что именно до С равно сумме до А и до Б в какой-то момент. А уже потом, потом наоборот, мы когда отъезжаем от А дальше, у нас до С уменьшается, как до А увеличивается. То есть... Дальше будет уже ситуация, что до а равно сумме от, от, от, от вот, расстояния до B и расстояния до С. То есть, иными словами, мы точно знаем, что в начале, сперва, через Т, через Т получилось, что, значит, ну пусть эта точка как бы временно будет D, значит, через время Т будет DC равно DB плюс DA и еще через Т, через 2Т всего, АД, новая уже, Д D, D с волной, АД с волной, равна, соответственно, АД с волной, Б плюс Д с волной С. Вот это мы можем уже вывести числологическим логически, путем, это мы знаем. Теперь дальше, что еще можно заметить, что а, вот такая ситуация явно невозможна, потому что... А, Потому что пока D едет между А и b, у нас сумма до А и до b остается постоянной и равна b. Она должна быть равна, значит, э, а, нет, что я говорю, да, что я говорю, а, нет, э, она остается постоянной, да, и в какой-то момент она вполне может оказаться равной АС. Э, э, в общем, решал я эту задачу, решал, и опять я не помню, как ее решать. Ну, я помню, на самом деле, я помню ответ, я помню ответ, да, то есть у нас, значит, вначале у нас до C равно это плюс это, а, ну да, нет, это как раз совершенно понятно, как происходит, это происходит тогда, когда расстояние от А до D равно расстоянию от В до С. А вот здесь еще пока неизвестно, что происходит. Вот, то есть у меня за время Т он, он проезжает от А до Д или от B до C, Что то же самое, потому что тогда как раз получится АД плюс DB равно АБ, то есть равно ДС. И дальше через некоторое время ситуация повторилась. Но теперь уже расстояние до... Значит, теперь еще прошло время Т снова. Снова Т, и теперь расстояние до А оказалось равно расстоянию до В плюс расстояние до С. Вот. Значит, итак, через время Т у нас получилось... Да, давайте сейчас дорешаем. АЕ равно ЕБ плюс ЕС. Вот. Но дело в том, что ЕВ плюс ЕС это 2ЕВ плюс БЦ. Вот. А с другой стороны АЕ равно 2АД, то есть 2БЦ. То есть 2БЦ равно 2ЕВ плюс БЦ. 2БЦ равно 2ЕВ плюс БЦ. Сокращаем БЦ, получаем БЦ. Равно 2ЕВ. Все. То есть вот этот отрезок равен половине отрезка Т. Ну, то есть я неправильно сам нарисовал, но это не важно. Важно, что мы все восстановили. Что Т, Т, Т пополам и еще раз Т. Вот что произошло. Т, Т, Т пополам и еще раз Т. Ну или что-то то же самое. Получается, что у нас он разбит на 7 частей. Отрезок разбит на 7 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семь равных частей происходит вот так, происходит вот так. А вот это остановка B. И нам дано, что вот это 25 минут, да, получается. А нет, еще 25 минут доехал до, до B. Вот, вот 25 минут. 25 минут. Вот. И в B он стоял 5 минут. Ну, то есть вот это EB нам дано, что это 25 минут. Но ЕБ это одна седьмая. Значит, соответственно, 25 на 7 плюс еще 5 минут подстоял. 175 плюс 5. Ну, конечно, 180 минут. Ответ он ехал 3 часа. Это вторая задача пятого Т-класса, более слабого из двух математических классов школы 444. Прошу любить и жаловать. Но если вы думаете, что это единственная сложная задача, то сейчас мы будем разбирать следующую. Итак, следующая задача это металл металлов. Хотя на самом деле решение гораздо короче. Вот. Но вдум, выдумывали мы его как бы очень, честно сказать, очень долго выдумывали. Вместе практически сидим со свет и решаем, то есть... Она идею, я идею, там как-то так. А, Сеня не умеет писать некоторые буквы и всегда в них ошибается. То есть про каждую букву известно, что он либо умеет ее писать, тогда никогда не ошибается. Либо не умеет, и тогда всегда ошибается. В слове Тетрайдер тет он сделал пять ошибок. Слови слове додекаэдр шесть. Кстати, единственное слово, наверное, в котором есть 2 Э. Или там, или тут Е, подожди. Нет, додекаэдр, извините. Это я торможу. словие и Касайдер 7 ошибок. Вопрос. Сколько ошибок Совершить сеня в слове, ну понятно, в каком, в октайдах, конечно, да. Октайдер. Я предлагаю каждому нажать на паузу и самим порешать. Просто вот взять и порешать. Потому что э, методом такого как бы умного долгого тыка нащупывается самое короткое рассуждение, но пока ты его нащупаешь, ты потеряешь часами, значит, потеряешь часы в помойку просто, ну... Как то Не в помойку, естественно, а во славу своего собственного интеллекта, который от этого будет постепенно расти. Ну, до чего значит, мы додумались, это до следующего решения, и постепенно оно стало понятным. Давайте возьмем слово, где больше всего ошибок. В вы То есть здесь только одна буква, в которой он не ошибся. Только одна. Но при этом есть вот такое окончание классное, которое у всех вообще. Ну и, соответственно, возникает два варианта действий. Айдер. Либо здесь э, 4 ошибки, тогда икос 3. Либо здесь 3 ошибки, тогда икос 4. То есть здесь мы можем точно сказать, что тут э, либо 3, либо 4 ошибки. Так. Значит, в случае, если... В случае, если у нас здесь... Четыре ошибки. В случае, если здесь четыре ошибки, у нас получается, что D, он ошибается. Ну, раз четыре ошибки, значит все 4. Значит, отсюда D ошибается в D. Но тогда, я прошу прощения, здесь вот уже 6. До ДКайдер, Айдер 4, еще ДД. Но тогда ОЕК не ошибается. Потому что больше не может ошибиться. 6 здесь делает ровно. Знаешь, буквы ОЕК чистые. Но тогда тут уже есть ОЕК. Тогда ИКа Сайдер. Меньше или равен 6 ошибок, потому что вот эти две он напишет без ошибок, и останется только 6. Она а по условию дано, что 7. Поэтому мы э, пришли к противоречию вот здесь. Противоречия. Значит, этого варианта нет. Это все можно зачеркнуть. Отличный итог. Меня ненавидят вещи. Ненавидят. И так всю жизнь. Я весь, полностью, весь в ранах, в избитых, побитых, перебитых там пальцах ног, которые ломаны сто раз от всякие там стулья эти, я не знаю, перегородки. Короче, меня ненавидит материальный мир. Вот я не знаю, что с этим делать. Но это лирическое отступление. Вот. Значит, соответственно, у нас три ошибки в айдар. Значит, если у нас три ошибки в слове айдар, Тогда у нас четыре ошибки вот здесь. То есть, соответственно, И, К, О, С ошибки все. Все с ошибками. Дальше. Я еще утверждаю, что D целое. D целое. D безошибочное. Потому что значит, если здесь три ошибки. И при этом D с ошибкой, то считаем 3, 4, 5, 6, 7. Уже 7. А скажем 106. То есть K и O мы вывели. То есть из этого вывели, что вот эти все 4 ошибочные. Значит, O и K здесь тоже ошибочные. Если бы D была ошибочное, тут бы уже было больше. Тут бы было 7. В слове D, это не 6, а 7. Отсюда D чистая. Вот это вот, э, вот самый важный момент. Это что D в результате чистая. Мы получили одну чистую букву уже. Это буква D. Вот, ну а если буква D чистая, вот, он написал это, это, это правильно, значит все эти буквы грязные, все, О Е К А E, Р -E все грязные, ну то есть с ошибками. Вот, то есть мы уже как бы так почти, мы почти на финале, что нам осталось, нам про Т осталось выяснить, про Т мы не можем отсюда вывести, нам нужен вот этот вот. Значит, тут три ошибки. О, Е, e, К. И Р грязные, Е, e, грязные. 4, 5. Вот они все пять ошибок слова тетрайдер. И значит, Т чистая. Т чистая. Все, пора рассчитать. Тетрайдер. Uh, tetra Ой, октайдер. Uh, ошибка. Ошибка чистая. И здесь 3. 2 плюс 3, 5. Задача решена. Ну вот да, вот так. Но если вы думаете, что на этом наше веселье заканчивается, вы глубоко ошибаетесь. Следующую задачу я здесь уже на канале разбирал. Поэтому я только сформулирую, и будет целый специальный квест найти где-то 2-3 года назад и разбор. Это офигенная задача, которую сочинил, по-моему, Ваня Ященко лично. На доске написаны числа 2, 3, 4, 5 и так далее до 30. За 1 рубль можно купить одно из чисел. Ну, отметить, можно... Ну, давайте напишу, купить любое число. И в качестве бесплатного приложения вы получите... Все его делители и все кратные. И все кратные. Запятая все делители кратных, кратные делители и так далее. То есть я беру число, я его купил и после этого могу получить ну, очень много всего. ну Например, если я купил, число 2, да, то я сразу получил все четные. Сразу получил число 3 как делитель Четного числа 6 там. Сразу получил 9 как кратное число 3. Ну, короче, очень много всего. В принципе, получил. Но вот вопрос, насколько много. И вопрос такой, а, за какое наименьшее число рублей можно купить все числа на этой доске. Вот. Но вот давайте эту задачу я когда-то точно разбирал. У меня память дырявая, но я помню, что я ее разбирал. Поэтому а, в комментариях, кто найдет, вот, Пожалуйста, скажите, дайте в комментариях ссылку на место, где я ее разбирал. Ну, или, может быть, где она разобрана. А всем советую порешать. А я между тем хочу, я не хочу сильно делать длинным этот ролик. Поэтому пятую задачу целиком я разобрать просто не успею. Но я ее сформулирую и намечу решение. А вы его доделаете. Внимание! Учительница написала на доске двузначное число. И спросила. Вот, n, да? И спросила Диму по очереди, делится ли оно на 2, на 3, на 4, на 9, да? 8 вопросов, 8 вопросов. N делится на 2, N делится на 3, N делится на 9. На все 8 вопросов Дима ответил верно. Причем ответов да и нет было поравно. Ну, короче, да и нет. Поровну. Вот. То есть вот эти вот на, на вопросы проделимость ровно 4 ответа да из этих. И ровно 4 ответа нет. Пункт А. Можете ли вы теперь ответить верно хотя бы на один из вопросов учительницы, не зная самого числа? То есть иными словами, могло быть загадано любое двузначное число. Любое. И может быть много разных вариантов дают вот такие вот. 8 ответов, где 4 верных и 4 неверных. Верно ли, что у этих всех вариантов есть хотя бы один из вопросов, на который ответ всегда один и тот же? Это первый пункт. Пункт Б. А хотя бы на два вопроса. То есть можно ли, не зная числа, ответить э, верно хотя бы на два вопроса? Вот. Ну и вот. Пункт А я решил очень быстро, пункт Б я потел, скажу честно, долго потел. Ну, давайте, нажимайте на паузу, думайте, вот и я расскажу. Значит, на самом деле верно э, вот только одно, что n делится на 2, то есть n четное. Давайте это докажем, что из того, что вот в этом ряду вопросов 4 верных и 4 неверных, можно математически строго вывести, что n четное. А все остальные, значит, потом я скажу пару слов значит, про это. Итак, э, в самом деле доказательства... От противного. Доказательство от противного. n нечетно, не делится на 2, отсюда n не делится на 4, n не делится на 6, n не делится на 8. Вот, что надо понимать, да? То есть, если бы n было нечетным, то оно бы автоматом не делилось ни на одно из четных чисел. Потому что делимость, она как мы математически говорим, она транзитивна. А делится на Б, Б делится на С, отсюда А делится на С. Вассал моего вассала мой вассал. Делитель моего делителя мой делитель. Это вот то, что я всегда объясняю детям. В отличие от вассала, который вассал моего вассала мой вассал, не мой вассал. А с делителями все наоборот. Делитель моего делителя мой делитель. Вот, поэтому, если мы не делимся на 2, то мы не можем делиться ни на 4, ни на 6, ни на 8. Но тогда это значит, что 4 неверных ответа я уже нашел. Правильно? А значит остальные ответы верные. Отсюда n делится на 3, n делится на 5, n делится на 7. Ну и до кучи на 9. Но если честно, мне достаточно уже вот этого. Так как n делится на 3, на 5 и на 7, то n делится на их произведение. Из-за того, что они все попарно взаимопростые. Их произведение 105. Двузначное число на 105 делиться не может. Противоречие. Вот. То двузначное число меньше 105, поэтому делиться на него не может. Итак, верно, вот точно, что вот этот ответ верный. Да, делится, n делится на 2. Теперь я про пункт B скажу следующее. Ответ в нем нет. Ни на один из оставшихся вопросов с определенностью ответить да или нет нельзя. И вот как это доказать, как можно это доказать вообще, да, как можно это доказать. Нужно просто привести все варианты, есть много разных вариантов для n, это вот вам задача на дом, да, задача на перечислить, найти все числа n с указанным свойством, что вот половина этих вопросов ответ да, а половина нет, и убедиться в том, что для любого из оставшихся вопросов есть как число которое делится на 3, да, как, то есть, ну, как число, где ответ «да», так и число, где ответ «нет». То есть среди этих чисел есть число, делящееся на 3, и число, не делящееся на 3. Есть число, делящееся на 4, и число, не делящееся на 4. И так далее. Есть число, делящееся на 9 и не делящееся на 9. Ну, понятно, что для этого не надо перебирать все два в 7-мой вариантов, да. А просто одно число там удовлетворяет вот этим делимостьм, этим удовлетворяет другое, этим и этим не удовлетворяет. В общем, для, для каждого вопроса можно конкретно привести два примера. Такое и такое. И, значит, ответ такой, что мы не можем без дополнительной информации ответить положить на на один из оставшихся вопросов. Ну вот, что называется, прошу любить и жаловать. Это пятый т класс школы 444 города Москва. Первый раз разнобой. Будем продолжать вести с полей, да? Вести эту рубрику задачи Света Саватеева из 5-го математического класса, 2 по крутости класса в школе Чечи Ча. -Че Маткульт, -Че. пока!